Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, а это значит, что у нас в эфире уже стала ставшая традиционная рубрика «Крипто без иллюзий». Вы знаете, друзья мои, каждый понедельник мы для вас пытаемся найти человека, который действительно профессионально поможет нам разобраться во всех тонкостях, нюансах, понять и увидеть все подводные камни этого нового интересного криптовалютного мира. Но знаете… У нас, среди наших специалистов, есть люди, которых мы готовы приглашать чуть ли не каждый день. Опять же, почему? Потому что он специалист, потому что с ним интересно, и потому что он отвечает на вопросы так, как они есть. И сегодня мы пригласили к нам уже, ну, наверное, как человека, которого мы не один раз еще пригласим. Иван. Иван, добрый вечер, спасибо, что пришли. Рады вас видеть снова у нас на, нашем, на наших, скажем так, вечерних посиделках. Добрый вечер, Сергей. Спасибо за представление. Как я думаю, у нас будет очень интересная беседа. Даже не сомневаюсь. И она, она будет полезна для наших слушателей. Мы поговорим на актуальные темы и ответим в конце, наверное, на вопросы. Да, вопросов сегодня будет много. Вань, я немножечко расскажу тогда, где ты сейчас находишься, чтобы ну, люди понимали. Значит, Ван сейчас находится в Арабских Эмиратах на очень крупном э, блокчейн-форуме, правильно, Ваня, расскажи немножечко о, о нем, что это за форум, потому что я слышал, что этот форум находится чуть ли не под патронажем самого шейха. Ну, блокчейн-форум здесь будет 15-16 числа, сейчас просто ежегодная встреча инвестиционная, она три дня проходит, 9-10-11 числа в мировом центре торговли, и там есть стойки которые касаются блокчейна, и все, я даже пообщался, причем правительство именно Арабских Эмиратов поддерживает такие стартапы, складывается в такие стартапы, и оно вообще идет в ногу со временем, то есть очень сильно смотрит в сторону VR, виртуальной реальности, в сторону дронов, беспилотных аппаратов, и, конечно же, блокчейн. То есть я пообщался с ребятами, они передают мне слова арабского правительства, говорят, что они верят в то, что эта технология в ближайшие 10 лет сильно изменит картинку вообще мировой экономики. Ну это уже видно, потому что действительно, скажем так, блокчейн уже вникает, это, конечно, не повсеместно, но то, что он за собой несет, уже меняет мир. ты знаешь, сегодня я бы хотел с тобой, знаешь, на какую тему поговорить? Мы многие темы уже с нашими спикерами затронули, но чаще и чаще люди нам задают вопрос именно про биткоин, вообще о вот, нынешней ситуации на рынке. Вот поэтому, если ты не против, я тебе сегодня вопросы задаю, подзадаю именно про него. Ну, это в последнее время очень частый вопрос, последние три месяца я вообще чуть-чуть подрабатываю как психолог, как консультант, оказываю психологическую поддержку, потому что есть ну, огромное количество людей, которые покупали биткоин по 13 тысяч, по 15 тысяч долларов, по 16 тысяч, а есть такие, кому не очень повезло, по 18, по 19, по 20 тысяч долларов тоже покупали. И сегодня цена стремительно ушла там, почти в три раза вниз. Сейчас меньше 7 тысяч долларов. И на самом деле мнение многих экспертов, что дно еще мы не нащупали. То есть очень похоже на сценарий, который был 4-5 лет назад, когда биткоин резко в 200 долларов взлетел до, до 1100. И потом после указа, подписанного Центральным банком Китая, он к 200 долларам уходил в течение года. То есть был, если цифра говорить... Пятикратный рост резкий, и потом опять пятикратное падение в течение года. То есть, возможно, этот сценарий сейчас мы видим повторение. То есть, история имеет свойство повторяться. У нас был долго биткоин. Э, ну, нет, не очень долго, но там пол, полгода в среднем цена его была там 3-4 тысячи долларов, выросла в 5 раз до 20 тысяч долларов. И сейчас, возможно, падение. То есть, э, совсем скептики видят э, цену дна где-то в 3900 долларов. Я считаю, что, скорее всего, мы задержимся около 5600 долларов и после этого будет отскок. Это может быть будет уже в апреле, может быть будет в мае, может осенью. Я прогнозировать сильно не берусь, это дело не очень благодарное. Тут э, я для себя выбрал позицию «buy and hold». То есть я вижу перспективы именно 2020 год, 2022 год. У меня нет цели кратокрочность продавать, зарабатывать на этом в течение полугода, ловить какие-то отскоки такие трейдерские моменты. Я долгосрочный инвестор, я вижу реально потенциал огромный, я, наверное, объясню чуть попозже, из-за каких факторов. Но сегодня лучше, наверное, еще чуть-чуть подержать деньги в долларах и поставить отложенные ордера пониже, там где-то 6200 купить, 5900 купить, 5700 купить. И, возможно, даже самый нижний ордер поставить по этим 33 900, возможно, и он, конечно, выстрелит. Тоже есть такая вероятность, она, на мой взгляд, меньше 20%, но имеется, что мы к не уйдем. То есть твои прогнозы немножечко такие, ну, для многих людей, наверное, пессимистичные, правильно? А вот скажи мне, как ты считаешь, чем вообще связано, ну, не то, что такое падение, да, то есть это как бы ну, нормальная, я считаю, корректировка, вот этот взлет до 20, не считаешь, что ты его чисто хайповым? Да? И, скажем так, не было ли здесь такой, знаешь, ну, не махинации, а такой хорошей, продуманной системой заработка? Кто-то поднял, опустил, заработал свои деньги, ну и вот, вот, как думаешь? Ну, я считаю, что это дело ни рук ни одного человека, ни двух, даже не трех, но одним из факторов, повлиявших на это, это, конечно, влияние, таких манипуляторов рынка, китов, у которых биткоинов много. К сожалению или к счастью, образование этого актива именно такое, то есть его биткоин ограниченное количество и стоимость его может резко пойти вверх или вниз, если какие-то люди начнут резко скупать или наоборот продавать все свои объемы. И на этом можно, конечно, манипулировать, то есть люди, у которых, миллиарды долларов в биткоине, они имеют возможность купить за 10-до 20, даже пусть за 100 тысяч долларов статьи какие-то, каких-то СМИ, каких-то изданиях интернет-источников, их очень сейчас много. Они перед тем, как сделать свои ордера, или после того, как они сделают свои ордера, они еще нагнетают истерию в СМИ, что там пузырь сейчас лопнет, или наоборот, что сейчас ожидается повышения цены. И Этим всем можно легко манипулировать, и мы это будем видеть еще полгода-год, может даже полтора, пока деньги институционалов не зайдут. Когда зайдут деньги институционалов, когда страховые компании начнут сбережения страховать, вот эти цифровые, тогда наверняка будут законы внедрены, которые сейчас уже работают на фондовом рынке, чтобы так вот инвесторы в один миг не становились беднее или богаче на миллиарды. Понятно. Но вот э, смотри, знаешь, самый частый вопрос, который многие задают, вот как же вообще быть, стоит ли сейчас заходить в него? И, э, сто, допустим, некоторые люди купили, да, вот купили, у них уже есть, они купили на завышенной цене, что делать вообще? Как быть, вот твой совет, да, даже давай, знаешь, такой момент, не как криптоэксперта, а давай здесь такой психологический момент, потому что, ну, многие люди именно на психологических моментах делают много ошибок и много глупостей. Вот какой то может дать совет, именно ну, такой психологический, профессиональный совет, кто купил на высоте и сейчас вот слышит от нас такие новости, что он еще упадет. Что делать вообще? Как, как таким людям быть? Ну, Надо вспомнить свои мысли при покупке, то есть свои цели при покупке. Если ты покупал в декабре месяце, например, по 17 тысяч долларов, если ты хотел, два года поддержать таких или три года поддержать таких надо этих нет вспомнить и спокойно не без эмоций не относиться к этому как к деньгам можно относиться к этому как какой-то своей долгосрочной стратегии каким-то своим долгосрочным вложениям, это лучше всего но ну, а если ты все-таки вкладывал с целью там через два-три месяца достать и у тебя сейчас вот, -вот там поджимает не знаю какой-то кредит или обязательство, то наверное сейчас лучше из него выйти из этого актива но я, опять же, дам совет, что если играете с криптовалютой, особенно с фундаментальным биткоин, этериум, то лучше иметь такие долгосрочные цели, так, зрить туда к 2020 году и далее. Тогда, скорее всего, вы станете богатым. То есть я реально верю, что биткоин будет стоить 200-300 тысяч долларов. Я могу поговорить, у нас времени достаточно, могу про фундаментальные. Поговорить. Вот если, там есть много видов ценообразования биткоина и очень интересный, его тут, наверное, мало кто слышал, это через экономическое обоснование майнинга. То есть сегодня в мире очень-очень много миллионов устройств, много мощностей работают на добычу биткоина. И каждые 10 минут имитируется 12,5 12 новых биткоина. То есть это количество не меняется. А как, каждый день появляются тысячи, сотни новых майнеров, которые включают в розетку эти новые устройства. И еще там десятки промышленных появляются, которые где-то там в какой-то Венесуэле или в России, или еще где-то ставят такую ферму более-менее серьезную. И от этого количество добываемых биткоинов не меняется. А уровень электропотребления растет. И не, не, не будет желания у этих людей, у крупных майнеров, продавать биткоин дешевле, чем он потратил электричество на его производство. И э, помимо этого, помимо того, что сложность майнинга с каждым подключенным компьютером, с каждым подключенным майнером вырастает, надо понимать, что в четыре года еще вознаграждение за блок уменьшается. То есть когда биткоин появился в 2008-2009-2010 году, каждые 10 минут имитировалось 50 новых биткоинов. Потом стало 25 новых биткоинов. Это уже в 2012 году, в 2016 году стало 12,5, в 2020 будет 6,25, в 2024 будет 3,125, и уже в 30-е годы каждые 10 минут будет появляться меньше одного биткоина, то есть, там можно посчитать, что в сутки всего там 100 биткоинов будет появляться, а эле... уровень электроэнергии, потребляемый в 2030 году, можно прогнозировать там прям уровень потребления какой-то страны крупной, потому что даже сегодня во всем мире потребляется электроэнергия примерно столько, сколько один мегаполис довольно такой ну среднего звена потребляет. То есть можно вот э, если бумага и ручка, где было бы у меня сводное время, я бы просто показал, что вот эти прогнозы Макафи о цене 1 миллион долларов за штуку, они не, не беспочны То есть реально к тридцатому году цена может быть более миллиона. Макафи, правда, прогнозирует это уже через два года, там 2020 там, Я, если честно, не верю миллион долларов, но тысяч там 150-200, может быть, очень легко. Ну и самый простой расчет, если там не уходить в электроэнергию, можно просто посчитать, что у нас на Земле сейчас 7 миллиардов человек, и сейчас приходится на одного на 400 человек один биткоин. Ну, даже если бы он весь добыт был, если бы весь 22 миллион то на 350 человек был бы один биткоин. И если посчитать, что там 2, 3, 4% от э, общего капитала каждый человек будет хранить в биткоине, то есть вот в валюте будущего, в цифровом активе, то ее цена тоже более 1 миллиона долларов. То есть есть несколько видов расчета, и они все приводят к одной и той же цифре. То есть все эти прогнозы аналитиков, они не, там, не с головы просто берутся. Поэтому есть такая вероятность, я считаю, что риск оправдан. То есть стоит рискнуть и хоть хотя бы 10% процентов от своих сбережений хранить вот в цифровых активах. Сегодня человек, который много со временем идет, должен это мое такое личное мнение. И у меня гораздо больше десяти процентов сейчас хранится в криптовалюте. Я прям крипто -энту энтузиастом являюсь. То есть, получается, вот эта цена, многие, знаешь, как говорят, вот 100, 200, 300, общаешься с людьми, и они говорят, ну, откуда такие деньги, что он из себя представляет? То есть, здесь получается, что 1 миллион долларов, это примерно взято-то не из воздуха, это чисто математика, это чисто такой бизнес, себестоимость получается его такая, да? Ну, да, при, при том, что сегодня он реально захватывает уму людей, то есть вот есть такие компании, как Иди-Биди, есть различные там другие проекты, которые оплату сейчас включают в биткоинах, сейчас авиакомпании различные, различные там ритейлы различные, такие крупные сервисы, как Алибаба, как... Microsoft, они сейчас начинают принимать оплату в биткоинах. То есть можно примерно посчитать, что через год-два-три про биткоин будет знать еще больше людей, чем сегодня, причем в десятки раз. И знать причем с положительной стороны, а не с какой-то отрицательной. И вот это все может привести к цифре и более миллиона долларов. Просто вопрос времени. Но опять же, надо с головой относиться ко всему и понимать, что были примеры Nokia, которая держала огромный сегмент рынка, и потом она с него ушла. Я про риск сильного конкурента. То есть биткоин может вытеснить какая-нибудь сильная криптовалюта, например, там Dash или Манера. Потому что у биткоина есть один минус, на мой взгляд. Это публичность реестра. То есть это полностью открытый блокчейн, где все транзакции видны. То есть с одной стороны это плюс, создается доверие. А с другой стороны я, например, если у меня там 37 миллионов долларов на счету, покупаю в какой-то авиакомпании билет, с этого счета программист этой компании может примерно увидеть, что ага, у нас произвел оплату чеку, вот 37 миллионов долларов на счету, и через каких-то api через хакеры, через, через различные какие-то структуры он может понять, кто это, что это за человек, как-то отследить эту цепочку и там, сдать каким-то злоумышленникам этого человека, закинут фургон и заберут 37 миллионов долларов. То есть вот этот минус Биткоина и про риск сильного конкурента забывать до этого нельзя. Ну, вообще, если так посудить, то биткоин получается самый слабый как функционал среди других даже криптовалют. То есть любая хорошая криптовалюта, те же самые топ-20, они все равно сильнее, мощнее и, не знаю, как это даже сказать, ну, лучше, чем, чем биткоин, правильно? Технологически в теории, да, там есть лайткоин, есть Dash, есть Monero, они сильнее, они быстрее. Но у биткоина самая большая сеть майнинга – это делать его самым безопасным. И самое главное, что биткоин самый популярный, он номер один, он как локомотив, он как пионер, как пилот появился. И 95% людей, которые про криптовалюту слышали, они знают только про биткоин. Все остальное для, для них вообще полный мусор, они на, не обращают на это внимания. И надо понимать еще, что майнеры, они могут договориться и установить новое программное обеспечение, по сути, обновить протокол биткоина. И вот все технологии, которые сегодня на альткоинах тестируются, они могут э, привнести в биткоин. То есть со временем биткоин может стать э, таким, что у него будет минимальная комиссия, что у него будет мгновенная скорость транзакции, и он может стать сильнее. И я вот реально в это верю. Есть много людей, я не помню, на прошлом эфире говорил или нет, которые считают, да и я считаю, что вероятность, наверное, более 50% того, что все альткоины, ну, 95% уйдут с рынка, а биткоин останется. И биткоин будет удельный вес не как сегодня, 50-53%, а будет более 90%, а все остальные 10% будут приходиться на другие криптовалюты. Вот это я первый раз такую теорию. А вот как ты считаешь, с чем это связано? Просто, ну, честно, я первый раз об этом слушаю, да. услышу, уверен, многие тоже первый раз услышали. Я, я я попробую еще раз объяснить. Вот сегодня от оригинального кода, который написан на кому-то осталось меньше десяти процентов. Все остальные 90% процентов изменены, то есть под влиянием там экономической ситуации, под влиянием каких-то различных факторов майнеры биткоин дорабатывали и улучшали. То есть э, в любой момент на какой-то цепочке блокчейна может произойти обновление протокола, и биткоин может уже быть 10 другим? раз быстрее, чем сегодня. И, да, не, немножко другим. Там, или комиссия, вот, может кто-то замечал, что полгода назад за перевод там 7, 11 долларов даже были вот такие комиссии, да. за, за перевод любой суммы, а сегодня комиссия 10 центов. То есть идеально биткоин становится лучше со временем. То есть сегодня, например, Dash или Monero или какие-нибудь Verge, вот есть хорошая криптовалюта, они на своей сети тестируют различные технологии. И майнеры биткоина наблюдают за ним. Через год, когда Verge докажет, что все, у них технология супер отточена, супер работает, они могут всю эту технологию перенести на биткоин. То есть сегодня альткоины, возможно, это как полигон для оттачивания технологий. И все это может внедриться потом в биток. И биток станет реально номер один. Потому что вот блокчейн, он, ну, вот такая вот технология. То есть это децентрализованное управление вроде бы, но майнеры даже децентрализованно могут понять, что да, биткоин сегодня сильно начал уступать другим криптовалютам, и что самое время его сделать лучше. Более 80% майнеров договорятся об этом, где-то встретятся в Нью-Йорке, дай бог в Москве, на каком-нибудь форуме большом сядут, подпишут какой-то документ, через полгода мы внедряем все эти технологии в биткоин и постепенно будет этот протокол внедрять. То есть такое уже было, ну, по, по, похожая история. И я считаю, что так оно и будет. Может быть, даже скорее всего, не в этом году, но может быть потом. Mm -hmm. Слушай, Вань, тогда у меня знаешь, какой у тебя вопрос? Вот мы говорим про то, что биткоин будет стоить миллион там и так далее. А вопрос тогда следующий. Он такой, знаешь, может быть серьезный, глобальный, а стоит ли тогда, в будущем, когда он будет стоить миллион, вообще привязывать его к доллару? То есть, вот есть ли вообще смысл с... 1 миллион долларов, или уже просто как бы там, 10 сатоши, 20 сатоши, один биткоин и так далее? Ну, то есть, какой смысл, когда будет миллион с чем-то сравнивать, с бумагой с какой -то? Ну, в будущее заглянуть очень сложно. Например, у меня воображения не хватает. Но если читать прогнозы специалистов, то как раз где-то в 2020-2022 году биткоин уже перестанет считать долларов. И что доллар вообще исчезнет с мировой арены, что будет все считать как раз Катоша. Мне тяжело это представить. Я не представляю, как это сделать без войны, без конфликтов каких-то. Но ну, футурологи, вот, которые этим занимаются, не знаю там, какими они препаратами, но они считают, что реально все будет читаться именно в Сатоши, а не в долларах. Я пока, ну, мне тяжело представить, чтобы все фиатные валюты уйдут под влиянием битка. Так, да. ну вот смотри, я уже не один раз, я тебя в том числе слышал, вот эту вот дату, двадцатый год, двадцатый год, почему это именно 20 -й? Что в двадцатом году, может быть, что-то произойдет или еще? Почему 19-й, не 21-й? Почему именно 20 Или просто так? Он потому, что, потому что в 2020 году будет следующее увеличение сложности добычи. Сейчас 12,5 биткоинов до следующие 6, 25. А -а -а. И, и, и просто это дата, которая находится не совсем близко, там, не в ближайший год, а там через 2-3 года. Поэтому прогнозировать всегда приятнее, когда у тебя есть какой-то момент, где-то через 2 года или через 3, это лучше, чем а -а -а -а. через полгода. То есть основной момент – это приверженность тому, что биткоин станет еще сложнее добывать, да? Да, да, то есть ну, майнинга еще возрастет в два раза. И получается, опять же, если майнинг возрастет, ну да, и тут цепочка, получается электричество еще больше, конкуренция еще больше, цена, соответственно, логичнее возрастет. Ну, а вот смотри, а вот этого Джона Макафи, если взять. Как ты вообще считаешь, вот его прогноз логичный, придется ему отрезать и съедать свой орган или все-таки нет? Ну, это вообще очень эксцентричный персонаж, если тут у нас русскоязычная аудитория, он вот очень похож на Жириновского Владимира, то есть он очень э, любит делать громкие заявления, и как популист, наверное, и, ну, и к нему в криптомире сейчас Макафи очень несерьезно относится, потому что он продавал рекламные посты на своем Твиттере за да, не, не очень высокие суммы. И этот прогноз многие считают тоже не очень серьезным. Я Маккафи видел в Гонконге, он выступал на конференции, я подошел и спросил, реально это не шутка, у нас в России все э, ну, видели вот то, что вы собираетесь сделать. Он говорит, нет, это не шутка, я реально в это верю. Но многие, не то что многие, там от трех-четырех разных людей слышал, что, скорее всего, у него вообще есть какая-то смертельная болезнь, возможно, и он просто сделал такой прогноз, понимая, что ему выполнять это не придется. Ну, я, выполняю, я вообще не, не берусь обсуждать его мнение. Дай бог, он будет прав, я буду очень этому рад, что 2020 года будет миллион. Он же вначале сделал прогноз вообще 500 тысяч долларов. Но потом, ага. когда курс 2017 года перешагнул десятку, он свой прогноз корректировал, говорит, будет не 500, а будет 1 миллион. Возможно, он просто следовал чем-то интересом, возможно, ему заплатили за это больших денег. Раз он продавал посты в Твиттере, значит, он мог и такой прогноз сделать за, за тот же миллион долларов там, или за 10 миллионов долларов. И кто-то на этом сильно разбогател, потому что оно ну, да, на это, кону очень серьез, дал... серьезная вещь. Хорошо, тогда знаешь, у меня еще такой вопрос, вот э, давай все-таки, я, конечно, понимаю, что ты не берешься за прогнозы, но тем не менее, вот, скажем так, все данные, всю аналитику, вот все, что, скажем так, есть прогноз на этот год, вот, может быть, чтобы нашим, опять же, понимаешь, для чего, чтобы вот нашим зрителям дать такие ну, небольшие рекомендации, не советы, а рекомендации, когда лучше войти, да, когда, скажем так, ну, не то, что, Сейчас я попробую мысль объяснить. Вот, допустим, сейчас, ну, не дно, но, тем не менее, сейчас очень хорошая сумма. И, естественно, будет взлет. да, То есть он ну, должен вверх пойти. Вот на какой сумме в этом году стоит его скинуть, чтобы потом на дне закупиться? Вот такую небольшую инструкцию дать. То есть если он пойдет вверх, до какой суммы держать, а потом скидывать? Ну, чтобы, опять же, закупиться побольше уже на нанизавтра. Я начну отвечать на покупку, я был 1 миллион долларов в которые я хотел перевести в битки, я бы на 20% на 200 тысяч долларов закупился бы прямо сегодня, там, там 6700, 6800. На 20% еще на 200 тысяч я поставил бы отложенный ордер на 3 900. И вот еще поставил бы 3 ордера по 200 тысяч в промежутке. То есть поставил бы, например, там 600, 650 поставил бы где-то 5400 550 и поставил бы еще там на 4,700. Вот это была бы моя цена закупки. А, отвечаю на другую часть вопроса. А, я реально верил, что в этом году, вот если меня спросить там 2-3 месяца назад, я верил, что была такая большая вероятность в этом году бесконечно перешагнуть 50 тысяч долларов. Я даже в Израиле с одним очень таким влиятельным там, человеком Бизнесменам подспорил на это. То есть, если биткоин перешагнет 50 тысяч долларов, он мне очень классный презент делает. И наоборот, если не перешагнет, я ему. И до сих пор эта ставка сохранена. Я до сих пор верю, что есть, даже несмотря на такое падение, что есть довольно большая. Там, может, Больше 20%, там, может даже больше 30% вероятно, что он 50 тысяч этих перешагнет. Потому что сегодня в мире такой момент, когда институционалы подготавливаются к обходу на рынок. Мне так кажется. Это мое мнение. То есть я смотрю, что биржу Полоник купил JP Morgan. Я смотрю, что Япония в прошлом году признала биткоин как финансовый платежный инструмент. Германия сегодня, там, месяц назад, сделала то же самое. А Германия и Япония это флагманы. Один азиатского мира, второй европейского мира. То есть, сейчас другие страны то и законодательство под это, скорее всего, тоже подтянут. И когда деньги пенсионных фондов, крупных инвестиционных фондов смогут заходить, а это вполне вероятно, что это в этом году будет. Взлет будет резкий и неожиданно. Как минимум до 30 тысяч долларов и как максимум 50-70 тысяч долларов. И это в этом году может быть. Я могу ошибаться, это может быть девятнадцатый год, может быть и 2020, может быть вот сейчас вот это вот э, ну, в боковике поведения биткоина там около 7-6-5 тысяч долларов продолжится, но я поставил бы отложенные ордера на продажу там на 30, там, на 47, вот на таких цифрах. Да. И пусть они бы не в этом году выстрелили, пусть в следующем, но часть прибыли, по крайней мере, зафиксировать надо. Ждать миллиона довольно глупо всеми деньгами, то есть надо постоянно помнить про то, что прибыль надо фиксировать, а то в моменты такой просадки продавать неприятно. А просадки у еще будут с такой момент на образование его политики. То есть, когда киты будут выдергивать свои деньги, мы там частные инвесторы в принципе за этим сможем только наблюдать терпеливо, или чуть-чуть подготавливаться. Я рекомендую чуть-чуть подготавливаться, хотя бы чуть-чуть фиксировать свою прибыль, держать деньги в том, в том же долларе чуть-чуть. Ну, в принципе, да, ты прав. Вот действительно видно сейчас по всему, что происходит, что по-хорошему, знаешь, в декабре был хайп, набежала вот кучу новичков, которые что-то услышали, вкинули деньги. А сейчас, вот прям реально видно, что всех чистят, вот прям вот чистят. То есть, как бы, что мне знаешь, как кажется, вот я не знаю, прав ли я или не прав. То есть, тут такой рынок, его все равно стараются сделать как бы закрытым. Вот Сейчас объясню мысль, то есть, грубо говоря, взять тот же самый фондовый рынок. Сережка, подожди, подожди секунду, я только что обратил внимание на свою зарядку, у меня осталось 2% зарядки, я сейчас быстро поднимусь на номер, По -по поставлю на зарядку, ты пока 2-3 минуты пообщайся с людьми, как раз этот вопрос хорошо. разверни, я на него сейчас отвечу. Давай, давай, хорошо, хорошо. Друзья мои, ну как вы видите, у нас очень интересная беседа с Иваном сегодня э, складывается. Пока он бегает за зарядкой, я хочу вам напомнить, что мы хотим с Иванем, с Иваном сегодня на максимальное количество ваших вопросов ответить. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с биткоином, с блокчейном, с какими-то альткоинами, если вы хотите что-то узнать о криптовалюте, пожалуйста, пишите в чате вопросы, я их зачитаю, скажу Ване, и вы получите ответ прямо здесь, в прямом эфире. Ну, а кто будет смотреть непосредственно наш Нашу передачу «Крипта без иллюзий» в записи. Друзья мои, ну, для вас мы тоже сделали массу полезного. Услышьте вопросы, которые, я уверен, вас тоже волнуют. В общем, ждем вопросы. Я сейчас посмотрю, есть ли у нас что-то в чате. А, так, пока вопросов нет, все приветствуем друг друга. Вам тоже всего хорошего. А, да, вот здесь пишут, хотят вытолкнуть с рынка слабых и паникеров. Вот знаете, здесь логика очень простая, просто представьте себе, сначала из этого раздули такую, знаете, утку, большую вот информационную утку, что все это классно, что все это вообще здорово, здорово, здорово и так далее, и так далее. Люди закупали, вот представьте себе, я владелец товара. Я продаю товар на том, что это хайповая тема, за 20 тысяч, его покупают, за 19 тысяч и покупают. Я денег получил, правильно? А потом у меня есть способы да, влияния на те же самые СМИ и так далее, и так далее. И я могу эту цену понизить, своего товара же, просто представьте себе, я снижаю цену определенными влиятельными действиями, и мне мой же товар начинают продавать за 7, за 8, за 10 тысяч. Просто представьте себе, я его продал за 19, а потом свой же и товар вернул, но только уже за 7, за 8. И прибыль получил, и с товаром остался. Вот по-хорошему, что было в декабре и в ноябре месяц. То есть да, это факт, сливают, называем так хомяков. И из-за того, что многие люди, опять же, зашли в криптовалюту, как бы подумали, вот, это сейчас панацея, я разбогатею, но опять же, не обладая информацией. А сейчас многие из нее выходят с негативными отзывами, с негативным опытом, да, и думают: о, крипта это пузырь, это лохотрон, это то, это пятое. Опять же, почему? Потому что не разобрались. Вот смотрите каждый понедельник крипту без иллюзий, и вы будете в курсе всего, что творится в криптомире. Итак, какие у нас еще? А можно маленький лист без по криптобиржам? Друзья мои, а значит, по криптобиржам у нас готовится целый курс, да, а, вот если кого интересует, ну, узнайте, скажем так, про этот курс в сообществе Easy Business Community, там прям целый огромный курс по всем биржам будет. Так, на какую биржу лучше заходить новичку? Прям совсем новичку. Людмила, вам отвечу, знаете, старой народной мудростью. Не храните все яйца в одной корзинке. Вот это искренний совет совсем новичку. Возьмите, я не знаю, свой бюджет, вот, допустим, 10 тысяч рублей – 3000 на одну биржу, 3000 на другую биржу, 3000 на третью биржу. И попробуйте с ними что-то сделать. Есть еще такой момент, перевод с одной биржи на другую. Это тоже нужно научиться. Начните с маленькими суммами, и у вас все будет получаться. Не вкидывайтесь сразу, да, куда-то. Ни в коем случае не отдавайте и не ведитесь на предложение управлять вашими деньгами. Это тоже не нужно делать. Сейчас куча всяких разных фондов и так далее, которые говорят, давайте мне деньги, мы будем им управлять. Не надо так делать. Просто учитесь закупать, учитесь, скажем так, скидывать на низах, точнее, скидывать на верхах, закупать на низах. Так, вижу, что уже Ваня вернулся к нам. Ваня, мы здесь на некоторые вопросы поотвечали. Вот, ну и готовы, соответственно, Продолжить. Друзья мои, давайте. Ваня с нами снова пришел. Давайте вопросы ждем от вас. Так, деньги лучше хранить на кошельках. Совершенно верно. А на бирже торговать. Так, так, друзья мои, вопросы. Давайте у нас сейчас есть буквально минут 10-15, чтобы задать Ивану любой вопрос, который вас волнует. Давайте я, я тогда тоже добавлю, пока люди еще задают вопросы, про кошельки. То есть как можно больше денег стоит хранить именно по-холодному. По Это на аппаратных кошельках, либо там на листочке бумаги приватные ключи записать. То есть чтобы у злоумышленников не было возможности через интернет к этим деньгам как-то подобраться. Потому что сейчас существует очень множество способов. Там, э, люди устанавливают там различные программные обеспечения, умудряются делать рассылки как-то незаметно Т таким образом, чтобы вот вы как пользователь что-то писали на клавиатуре, а злоумышленник видел то, что вы на клавиатуре пишете. А, то есть это ну, абсолютно практически там любой кошелек можно таким образом взломать или любую биржу. Поэтому пользуйтесь аппаратными кошельками. Есть неплохой кошелек Nano Ledger, есть кошелек Trezor. То есть лучше купить там, если у вас средств довольно много, там сотни тысяч долларов и больше, лучше купить 5-6 таких кошельков. И лучше хранить их там не у себя в сумочке всегда под рукой, а лучше держать их где-то в банковской ячейке, и желательно там в, разных, ну, в разных странах. То есть есть такое понятие, как страновые риски. Если вы живете в России, в Украине, там, в таких странах, где по -по право одного гражданина индивидуума часто попирается, бывает там, на человека резко начинается какая-то прям со стороны государства давление лучше чтобы у вас был кошелек где-то там в европе один кошелек в китае один кошелек у себя под рукой всегда дома в сейфе то есть лучше диверсифицировать разделять свои вложения вот есть такие братья вилкинсоны одни из самых крупных биткоин миллионеров они хранят как раз именно не на аппаратных кошельках они там на бумагах хранят но они части приватного ключа именно один приватный ключ разделяют на части и одним приватный ключом на 4-5 частей, и каждая часть в различных банках. То есть даже если э, там, один банковский работник там, прям найдет способ получить в банковской ячейке доступ, то у него все равно ничего не получится, потому что он получит лишь там, одну пятую, одну четвертую этого приватного ключа. Ну вот такой способ хранения, он тоже такой очень надежный. Но все равно там, процентов там, 30-40 средств у меня хранятся на биржах, потому что отложенные ордера, стоят на некоторые монетки, то есть на, если вы храните по-холодному, к сожалению, так делать нельзя. Но я опять же надеюсь, что не может не в этом, но в следующем году будут страховые компании как-то страховать активы, криптовалютах, и тогда будет еще проще. То есть будут какие-то компании, как Трезер, Наноледжер, вот и Наноледжер как раз сегодня над этим работает, именно заключать с такими компаниями, договора, что ваши средства могут быть под контролем. Именно поэтому, потому что страховых компаний нет, сегодня еще не дошли крупные институционалы, там пенсионные фонды, инвестиционные фонды крупные, которые миллиардами долларов ворочат. Ну, вот такой вот ответ на вопрос. Вань, смотри, тут есть один вопрос, Иван, вы упомяну, упомянули монету ВЕРЧ, можно подробнее о ней рассказать? Я, кстати, тоже первый раз о ней слышал, честно говорю. А какой монетки, не услышал вопрос? Верч или Верге. Ну ты вот говоришь, а -а -а. Монера. Это. Я понял. Есть ряд анонимных валют. Это Dash, Монера, Zcash. Вот они очень известны. А выражена менее известная. Она тоже входит в топ-100. Она заявляют, что она еще более анонимная, хотя там, они, в принципе, отличаются друг от друга технологиями. Вот используют там примерно такую же технологию, как браузер Tor. То есть там каждый платеж, каждая транзакция шифруется очень сильно и ну, практически невозможно отследить того, кто эту транзакцию сделал. Криптовалюта хорошая, команда у нее хорошая, там, помимо анонимности, и можно выделить очень маленькие комиссии можно выделить э, скорость практически мгновенно, то есть за ней тоже стоит следить, можно даже там процентик портфеля и выделить. Угу. надеюсь, ответили, Татьяна, получили э, вопрос свой. Так, мы ждем еще вопросы, друзья мои, потому что если сейчас в течение буквально там двух минут вопросов не будет, мы будем прощаться. Так, сейчас обновлю, на всякий случай, мало ли. Вопрос какой-то там не услышали. Ну, вот Я пока там вопрос задают, зашел на CoinMarketCap, посмотреть, что сегодня с Verge делает. Сегодня весь рынок у нас чуть-чуть ну, падение, биткоин сегодня там минус 3% ушел, остальные криптовалюты вслед за ним, но вот NEO, китайский эфириум, выдал сегодня 7% вверх, и Verge тоже сегодня 7,5% показала рост. И сегодня капитализация этой криптовалюты более миллиарда долларов. То есть она в топ-100 входит очень уверенно она на 20 месте. Ничего себе, это вот это Верч? Нео я еще давно заметил. Нео у меня в портфеле давно лежит. А вот Верч – это хорошая вещь, надо написать будет. То есть все, что связано, скажем так, все, что связано с… Как это называется, да? Забыл слово. Забыл слово, анонимностью, то есть по-хорошему это будущее такое, правильно? Ну, есть риск сильного конкурента для биткоина, и как раз этот риск, на мой взгляд, связан с тем, что может кто-то заменить из тех, у кого анонимные транзакции, это вот Zcash, это Dash, это Monero, это вот, ну, вот уже крупные криптовалюты, состоявшиеся с большой сетью майнеров, и Verge, теперь тоже одна из них в топ-20 вот, входит. Даже был период, там она в топ-15 заходила, то есть летала. у нее цена до 20 центов. Mm -hmm. Сегодня она стоит там, 7 центов одна штука. Так, смотри, Ваня, еще есть вопрос. Людмила задает: Что значит покупать пул в компании, которая майнит? Что и стоит ли сейчас это делать? Э -э делать этого однозначно не стоит. Я, если с точки зрения инвестиций. Вообще не рассматриваю такие майнинговые компании, Майнинговый пулы. Есть компания Club Network очень известная, есть там Omnia, есть JS Mining. И вот таких компаний очень много. И те, которые я перечислил, они похожи на реальные компании. То есть там, скорее всего, часть денег инвесторов реально идет на покупку оборудования. Но 90% того, что на рынке есть, это классические финансовые пирамиды, которые просто замаскированы под облачный майнинг. Но даже если вы выбрали компанию, которая реально очень надежна, например, BitClub Network работает уже четыре года, надо понимать, что два года назад человек проинвестировал за 600 долларов. А тогда это был один биткоин, вход там, а в битках, не долларов, там чтобы купить пакет, надо именно с битки начать деньги перевести. И вот два года назад он купил пакет на 500 или на 600 долларов за один биткоин. И сегодня за два года ему на этот пакет максимум накапало 50% чистыми. То есть он там свое вывел и 50% чистыми получил. Это за два года. Но если бы он просто этот один биткоин держал у себя, никому не давая у него было бы сегодня 7000 долларов почти. То есть это совершенно 900 долларов и 7 тысяч долларов, разница большая. А если на пике продал там по 19 тысяч, это вообще совершенно другая разница. То есть они, эти майнинговые компании, много доходов дать не могут. И сам момент риска остается. То есть вы свои деньги доверяете чужим людям, которые сделали эту компанию с целью получения прибыли. То есть если у них будут какие-то проблемы, они, скорее всего, между людьми и прибылью выберут второе. Поэтому деньги свои доверять нежелательно. То есть не надо искать легких путей, лучше чуть-чуть обучиться или какого-то доверенного человека послать, обучиться там сына, племянника, мужа или там, брата родного, чтобы они управляли вашими деньгами. Они а какие-то люди, которые делают. И еще, наверное, надо на теоретический вопрос ответить, что такое покупка этого пула. То есть например, в компании, там, бит, битклаб-нетворки в том же, например, миллион, не, миллион, слишком много, 10 тысяч майнеров есть, таких там, как майнер там, S3. И вот вы, по, по сути, арендуете часть этого оборудования, которое приносит вам биткоины, там, каждый день, там, по чуть-чуть, по копеечке, и вы покупаете контракты или вы покупаете пул, Каждый там называет по-разному. но ну, у всех там немножко свои условия. Где-то вы арендуете, где-то вы реально покупаете, а где-то вы просто покупаете воздух и думаете, что там что-то до вас майнит. Но на самом деле просто вам свои же деньги выплачивают в течение года. А потом, если приток новеньких людей не сократится, то вам будут выплачивать просто чужие деньги, которые заходят в компанию. Угу. Ну, это то же самое можно сказать и с всевозможными трейдерами, которые говорят, давайте нам деньги, мы там что-то сделаем, и вы будете получать процент. По-хорошему, никогда не отдавайте никому свои деньги на управление, если это связано с криптовалютой. Просто купите топ-10 монет и держите их. Правильно, Ваня? Такой, мне кажется, самый простой совет. Ну, лучше так. Сейчас, конечно, есть способ дать в управление, не передавая сами активы, а передать только API на торговлю. То есть э, заходите у себя на биржу, там в настройках есть опина торговли. И вы можете какому-то трейдеру дать доверительное управление. Он вывести эти деньги не может, он может ими только торговать. И если реально у этого трейдера хорошая репутация, вы можете там 10, там, но ну, максимум 20% от своего капитала ему доверить, чтобы он на, там чуть-чуть на, на, наращивал количество да? вашей криптовалюты. А, но... еще один... Заканчиваю, прости, что перебиваю, просто и по времени уже. Вот. А, смотри, значит, вопрос. А, как бы сегодня ты посоветовал распределить 10 тысяч долларов? Какой портфель сделать, срок инвестирования от года? Это вот по... инв... коротенький вопрос, давай покороче попробуем ответить и заканчиваем. Тут, тут э, сложно так быстро ответить на такой... Вроде бы простой вопрос, тут зависит еще от отношения к рискам, то есть готов ли человек просто потерять все, или ему лучше ближе к консервативному. Но ну, чтобы такой среднекомпромиссный портфель, так, ну, чтобы все-таки ответить на этот вопрос, у нас не так много времени, я бы рекомендовал 50% денег оставить на покупку биткоина, а остальные 50% распределить на 20 монеток, но не из топ-10. А взял бы такие более рисковые, интересные стартапы, связанные, например, там, ну, например, там, Ванчейн появился новый там, вид блокчейна онтология, появились э, различные интересные инфраструктурные проекты, централизованной биржи, там, бинанс биржа, то есть их токен можно купить. И эти все проекты, они могут за год сделать такое довольно большое количество иксов. Это, наверное, сегодня лучше, чем покупать. Те же Neo, Верш, Whitecoin, Monero, которые за год, ну, вряд ли дадут более чем X5. Они дадут только X согласен. Uh -huh. То есть, наверное, наверное, лучше так. Это среднекомпромиссные. Но есть портфели же и высокорисковые. Можно вообще очень сильно на них заработать. Там X20 за год можно сделать. Ну и, соответственно, можно и все потерять. Потому что, ну, стартапы, которые с небольшой капитализацией, они имеют такие большие риски, что команда там чуть-чуть распадется или придет новый сильный конкурент, а если консервативный портфель, то это как раз можно индекс сделать, там, топ-10, там, по-10 процентов, такой прям суперконсервативный, можно ну, так. Как, мы, как, мы, как, мы... как выбирать монеты, мы рассказывали в предыдущих вы, выпусках, поэтому просто пересмотрите предыдущие выпуски, и вам все будет понятно, да, сегодня мы поговорили о биткоине, а ситуация на рынке в целом. Ваня, спасибо тебе большое, что делишься с нами столь ценной информацией. Вот. Хотим тебя увидеть уже после того, как ты вернешься э, с этой выставки в Эмиратах. Уверен, что там будет бомба информация. И, может быть, через пару недель мы тебя снова пригласим, поделишься с нами какой-то новой инсайдерской информацией. Uh -huh. Спасибо, Федор. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю, в понедельник, как всегда, в 19.00 по московскому времени. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, как вы вообще думаете, какую сумму, какую, какой, скажем так, порог биткоин пробьет в этом году. Пишите то, что вы думаете внизу в комментариях. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. До новых встреч, инвестируйте с головой, не теряйте свои деньги, а только приумножайте их. И знаете, в криптовалюту нужно входить без иллюзий. До новых встреч, пока.